Нельзя ответить на вопрос, в чем смысл жизни человека. Вообще. Можно ответить на вопрос только, в чем смысл жизни конкретного человека. И может дать ответ только один этот человек, потому что нет общего смысла жизни. Про это, на самом деле, еще писал, вот, пожалуй, практически самое главное на эту тему было сказано уже Львом Толстым своей его книге исповедь полтора ста лет назад один из первых источников таких связанных с философским осмыслением проблемы смысла и многие основные вещи к которым пришел лев николаевич толстой тогда они сохраняют свою значимость они во многом как-то оказываются ключевыми для понимание смысла. Две вещи. Первое, что понял Толстой, это э, то, что нельзя задавать вопрос о смысле жизни вообще, вот то, что я сейчас сказал, только о смысле жизни конкретного человека. И второе, что это не э, некоторая интеллектуальная конструкция, нельзя на этот вопрос ответить словами, а только самой жизнью. То есть сначала надо говорить Толстой, чтобы жизнь была осмысленно, наполненно смыслом, а уже во вторую очередь разум, чтобы это понять. Последовательность именно такая. Сначала должна быть некоторая осмысленность того, что ты реально делаешь, а уже во вторую очередь как-то это попытаться сформулировать в словах. Вот не в обратном порядке. Обратный порядок не работает. Пытаться решить это как интеллектуальную задачку, ах, в чем же смысл жизни, а вот смысл жизни в этом, значит, буду так жить. Вот это не работает. Это поняли в Толстой, и это подтвердили многие после него.